Вы успешный дизайнер интерьера кухни? У вас уже есть свой сайт или группа в соцсетях? Реклама в журналах или интернете? Вы посещаете конкурсы и выставки? Ваш бизнес уже популярен? Идеальное решение для его дальнейшего развития – продающий видеоролик. Занимаетесь ли вы элитными кухнями, дизайном интерьера кухни-студии или кухни-гостиной? Качественное видео сделает ваш бизнес заметнее, а значит будет искать клиентов вместо вас. Видео – лучший маркетинговый инструмент, который визуализирует ваши проекты. Он экономит ваше время, избавляя от множества звонков, встреч, и бесконечных презентаций. Какие преимущества даст дизайнеру кухни видеоролик? Безусловно, он повысит степень доверия к вам как специалисту, а также сможет ответить за вас на часто задаваемые вопросы клиентов. Чем занимается ваша компания и какие услуги предлагает? Какие успешные проекты интерьеров кухни вы уже реализовали? Почему заказчикам нужно обратиться именно к вам? Можете ли вы предложить свои советы дизайнера по интерьеру кухни? Какие есть отзывы клиентов о вашей компании? Что же вы получите, заказав ролик у нас? Мы снимем качественное видео о вашей компании, разместим его и продвинем на популярных площадках и в социальных сетях Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе. Кстати, сегодня видеореклама стоит в 5-10 раз меньше, чем клик в Яндекс Директ, благодаря низкой конкуренции. А как же личные встречи с клиентами, спросите вы? Конечно, они вам понадобятся, чтобы подписать договор об оформлении дизайна кухни. Оставляйте заявки на видео, пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал.